А Не полдня и всеми цветей радостно вольюсь. Все это будет завтра, сегодня я без тебя никак не обойдусь. Все это будет завтра, сегодня я без тебя И уже преддверие, уже я слышу вечности шаги, я плохо вижу, посвяти мне вера, войти в чертовь. и в чертог небесный павел